Продолжаем разбираться с вопросом, что могут сделать банки, коллекторы, микрофинансовые организации, если у вас есть просрочка по кредитам. Всем привет! Вы на канале компании Должник Прав и с вами Ангурян Александр. Перед тем, как мы начнем, не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк этому видео и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Давайте разбираться. В предыдущем видео мы уже начали разбираться с этим вопросом и рассказали о том, что кредиторы имеют право, во-первых, требовать свой долг, но при этом не нарушая права заемщиков, имеют право передать дать долг третьим лицам, то есть это коллекторам, но там опять же не должно быть нарушений прав заемщиков. Если вы не смотрели это видео, то обязательно его посмотрите, оно будет вот здесь по подсказке. В этом же видео мы подробно поговорим, что будут делать банки, если все предупреждения по телефонам, либо приходы, не помогли и человек так и не начал оплачивать кредит. Я прекрасно понимаю, что если у вас нет юридического образования, то разобраться со всеми вопросами про суды, то есть суды, отмену судебных приказов, подготовка возражений на требования все это бывает достаточно сложно хотя в принципе можно сделать и самостоятельно если потратить на это достаточное количество времени но чтобы сэкономить ваше время у нас есть бесплатная консультация на которой мы по крайней мере подскажем вам по какому пути вам проще всего пойти и как легче всего лишить свой вопрос поэтому обязательно переходите по ссылке в описании к этому видео оставляйте заявку на бесплатную консультацию мы с вами свяжемся и детально проконсультируем по вашему вопросу. У кредиторов э, есть право, и на самом деле это цивилизованный способ решения проблемы, это обратиться в суд за взысканием задолженности. Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире! Это могут делать как банки, так и микрофинансовые организации. И у коллекторов тоже есть такое право, если они выкупили долг у банка, либо у микрофинансовой организации. Во-первых, давайте проясним. Страшна ли эта ситуация, если кредиторы обращается в суд? Потому что очень часто как раз-таки этим они начинают пугать, что если вы сейчас не будете оплачивать задолженность, то мы обратимся в суд и будем взыскивать с вас всю сумму целиком сразу. Но только они не рассказывают, а как это взыскивать целиком, каким образом они собираются это делать, если, например, эта вся сумма задолженности не лежит у вас спокойненько на каком-нибудь э, счете в банке. И как правило такого нету. Смотри. Там были деревья. Yeah. Sí. То, соответственно, взыскать всю сумму сразу возможности у них нет. И поэтому это такая пугалка, моральное давление. Но на самом деле все не так страшно. Как я уже сказал, суд это в принципе цивилизованное решение проблемы. Потому что до суда дело доходит, когда две стороны не смогли договориться в досудебном порядке. То есть у кредитора есть претензии к должнику, что должник не платит, а должник по каким-то причинам не хочет платить. Возможно, не согласен с долгом, либо нет денег, либо ну, просто не хочет платить. Естественно, и, соответственно, в кредитном договоре прописано, что каждый из сторон имеет право обратиться в суд, если права нарушаются и не получается договориться. Вот. Именно к этому и приходят кредиторы. Они обращаются в суд. И суд рассматривает кредитный договор. В принципе, все, что они делают, да, рассматривают кредитный договор, рассматривают задолженность и выносят решение в пользу кредитора. И здесь заемщикам важно понимать, что у каждого есть возможность отстаивать свои права в суде. То есть, если банк обратился в суд это еще не значит что э, решение суда это все решение последней инстанции и с ним ничего сделать нельзя изначально будет просто судебный приказ из мирового суда в котором в принципе вообще ничего не рассматривается на который не приглашаются стороны просто банк подает свое заявление и суд выносит решение удовлетворяя все требования банка мы уже неоднократно рассказывали что в этой ситуации обязательно нужно отменить судебный приказ сделать это достаточно просто вы можете опять же на видео на нашем канале как это делается отменять судебный приказ и дальше как раз уже дело переходит в районный суд или может быть также и в мировой суд это не важно но важно что там уже будет рассмотрение возражений с обоих сторон то есть будут требования кредитора и заемщик может подать свои возражения на требования кредитора в какой части заемщикам следует подавать возражения во первых это уменьшение пени штрафов и возможность частично процентов почему можно это делать просто сославшись на свое тяжелое материальное положение не учи меня жить, лучше помоги материально. Достаточно часто бывает, что кредиторы в своих требованиях указывают неадекватные просто пени, штрафы, неустойки и однозначно на это нужно обращать внимание и просить суд уменьшить неустойку или полностью ее списать. Потому что у вас тяжелое материальное положение, вам и так выплачивать кредит и, соответственно, можно хотя бы чуть-чуть размер долга уменьшить. Суды на это идут и, как правило, неустойку уменьшают или могут списать ее полностью. Но вот что касается суммы основного долга и процентов, то здесь кредиторы имеют полное законное право требовать эти деньги опять же важно что проценты начисляются только до момента обращения в суд то есть если был график платежей по которому были какие-то проценты возможно там на 5 или на 10 лет если был кредит но кредитор обращается вы перестали платить возможно может быть Предположим, через год и еще через год кредитор обращается в суд, то проценты э, в исковых требованиях должны быть всего лишь только за два года пользования кредитом. Потому что обращаясь в суд, кредитор требует вернуть всю сумму сразу, и, соответственно, на оставшийся срок кредита проценты уже не должны начисляться. Поэтому очень часто таким способом решать вопрос бывает даже выгоднее, чем если просто платить кредит по графику. Друзья, а теперь важное отступление. Мы строим самое большое сообщество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 Потому что если кредитный договор расторгнут не будет, то проценты могут продолжать начисляться. И кредитор через год, два или три опять же может обратиться в суд за взысканием тех процентов, которые набежали за это время. Но если кредитный договор расторгнут, то проценты больше начисляться не будут. А у кредитора остается право требовать непогашенную задолженность. Где деньги и к этому вопросу взыскание задолженности кредиторы имеют право привлечь судебных приставов. Здесь, опять же, нужно прояснить ситуацию, что судебные приставы, они не владеют долгами. То есть это не коллекторы, которые могут выкупить долг. Судебные приставы это орган исполнения э, взыскания, да, так скажем, если мы говорим про кредиты и про долги. Взыскателем всегда остается кредитор, то есть это может быть банк, либо микрофинансовая организация. А судебные приставы это государственная организация, у которой просто больше на взыскание потому что без судебных приставов банки в принципе также ничего не могут сделать и после судебного решения да у них есть исполнительный лист в котором указано что заемщик должен определенную сумму денег но без судебных приставов они опять же могут всего лишь только звонить и информировать о том что у вас имеется задолженность погасите ее пожалуйста вот других возможностей у них нету они сами не могут ни арестовать ни счета ни зарплату ни имущество ничего то есть все это могут сделать только судебные приставы и поэтому как правило кредиторы обращаются после суда к судебным приставам а о том что могут сделать судебные приставы мы уже недавно снимали подробный выпуск смотрите его по подсказке обязательно пишите свои вопросы в комментариях и конечно не забывайте подписываться на наш канал ставить лайк там видео и жать на колокольчик чтобы не пропустить новые выпуски ну а с вами был он александр и компания должник прав пока